АМХ-56 «Леклерк» произносится как Leclerc, был назван в честь французского генерала Филиппа Леклерка де Отклоак, чья бронетанковая дивизия освободила Париж в 1944 году. Танк «Леклер» до появления южнокорейского к 2 «Черная пантера» и японского Тип-10 считался самым дорогим основным боевым танком, примерная стоимость каждой единицы более 6 миллионов евро. Для сравнения, американский М1А2 Абрамс оценивается более чем в 6 миллионов долларов, а немецкий Леопард 2А6 в 4-5 миллионов. Танки АМХ-56 Леклер обладают принципиально новым уровнем информационной интеграции и компьютеризации. Все электронные системы танка образуют единую танковую информационно-управляющую систему ТИЛС, информация с нее выводится на многофункциональные мониторы. Электроника контролирует работу трансмиссии, двигателя, вооружения и других узлов, фиксируя все неполадки и выдавая информацию о них экипажу. Французская армия была убеждена, что с ростом эффективности противотанкового оружия, толстая броня теряет смысл, французы делали ставку на скорость и огневую мощь. И хотя французские «Леклер» не участвовали в боевых действиях, они были задействованы в миротворческих миссиях в Косово и Ливане. Однако армии Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии закупают танки Леклер сотнями. Три основных западных танка, американский Абрамс, немецкий Леопард-2 и британский Челленджер-2, имеют много общих характеристик, таких как 120-миллиметровые орудия, четырехместные экипажи и композитная броня. Несмотря на схожесть основных характеристик, Леклер имеет множество французских оригинальных разработок. Система автоматического заряда с темпом стрельбы 12 снарядов в минуту. Автомат заряжания со стабилизацией в двух плоскостях сокращает экипаж до трех человек: командира, наводчика и водителя. Леклер оснащен пулеметом 50 калибра, расположенным соосно с основным орудием, а не рядом с люком командира. 120-миллиметровое гладкоствольное орудие Леклер немного длиннее, чем «Абрамс», что теоретически позволяет пробить более толстую броню. Длина пушки 52 калибра 624 сантиметра. Оно также способно стрелять программируемыми фугасными снарядами воздушного разрыва. Есть запас под установку перспективных 140-мм орудий. В боекомплект входят 40 снарядов унитарного типа, из которых 22 находятся в автомате заряжания, а остальные в боеукладке барабанного типа. Но основные преимущества танка «Леклер» заключаются в его оборонительных свойствах и мобильности. Сравнительная эффективность брони и современных танков трудно поддается подсчету, но лобовая броня Leclerc и М1 более-менее схожа, хотя возможно, что у лобовой плиты и Leclerc больше слабых мест вокруг датчиков. Корпус и башня танка изготовлены из композитной брони, в которой применена необычная смесь композитной, традиционной и реактивной брони, которая несколько эффективнее против кинетических проникающих снарядов, выпущенных другими танками. Бронезащита выполнена по модульной схеме. Лобовая часть корпуса защищена от подкалы и верных снарядов в секторе обстрела 30 градусов от продольной осы. Есть даже система учета изгиба ствола при нагреве с помощью лазера с возможностью программной компенсации. Однако боковая броня Leclerc явно превосходит броню М1. Новые модели также имеют титановые броневые вставки и взрывчато-реактивные бронеблоки, боковые пояса из взрывчатых веществ, которые преждевременно детонируют прилетающие ракеты и снаряды наконец, танк оснащен системой гранатометов, которые могут ставить дымовые завесы или поражать вражескую пехоту в непосредственной близости. Также Леклер оборудован системой предупреждения при наведении на него лазерных лучей. Экипаж имеет время на осуществление маневров во избежание попадания в танк. Для этого Леклер обладает достаточно высокой маневренностью на пересеченной местности, что позволяет избежать угрозы. Наружные гранатометы также оснащены инфракрасными ловушками, которые выстреливаются при наведении на танк ракет самонаведения. Такие ловушки часто используются в авиации, их высокая температура перебивает тепловой след от двигателей техники, и ракеты, как правило, не попадают в цель. Башня танка «Леклер» не так выражена, как у «Абрамс», что делает этот танк менее уязвимым. При весе 60 тонн танк «Леклер» легче, чем большинство западных основных боевых танков. Это дает множество преимуществ, Хорошее соотношение мощности и веса, меньшее давление на грунт, превосходное ускорение и сравнительно высокая максимальная скорость 72 км в час. В расходе топлива Leclerc гораздо экономичнее множество других танков, он может проехать 547 км до заправки по сравнению с 418 км у Абрамс. Это снижает нагрузку на материально-техническое обеспечение танка. Еще деталь. Все гидравлические приводы наведения танка при модернизации были заменены на электрические. Танки amx 56 Leclerc оборудован системой защиты от оружия массового поражения. В случае применения противником ядерного, химического или бактериологического оружия в боевом отделении создается избыточное давление с целью предотвращения попадания внутрь машины радиоактивной пейли или ядовитых химических веществ. Живучесть танка Леклер также повышена за счет автоматической быстродействующей системы пожаротушения в боевом и моторно-трансмиссионном отделениях.